Смотрите, соседи говорят, НЛО, короче, блин, узля к нам его Запуталась, короче, ветках. Сейчас я его швабры через одну, короче, ветки раздвину, и она, блин, освободится и улетит. И вы мне скажут там, наверное, свое. Блин, золотое. Сразу видно, прилетают они к нам оттуда. За золото. Зачем им золото? Не понимаю. Зачем нам золото? Знаю. Зачем им золото? Не знаю. Так, ладно, короче. Пойду за шваброй, короче, надо освобождать. Все короче, Пока. Запутал свет.